Всем добрый день! Меня зовут Дмитрий. Меня Владимир. Продемонстрируем работу блиницы Хуракан. В общем, для того, чтобы мы могли спокойно пожарить наши блины, мы выставили температуру в 200 градусов, приготовили обычное тесто для блинов, и сейчас будем показывать, что она хорошо работает. По времени блиница разогревалась, наверное, минут 10. Важный момент, блинница у нас чугунная, и здесь не будет, как в индукционных плитах, мгновенный разогрев. Поэтому нужно выждать, настроить температуру. Стены в данной модели располагаются по всему диаметру круга, за счет чего обогрев получается ровный. Данная блиница... Очень удобно для использования на ярмарках, на каких-то фестивалях, фастфудах. По размеру она маленькая, может располагаться на любом столе, удобно для работы. Подключается в обычную розетку 220 вольт. Потребляет она 3 киловатта. С одной стороны мы его приготовили, спокойненько подняли. Сейчас с другой стороны подпечем и наш блин будет готов. Теперь мы выставляем нашу машинку на максимум. Что возможно даже немножко опасно. Но мы рискнем и приготовим. Она у нас сейчас прогреется. Потом термодатчик отключится, mm -hmm. я думаю, что она чуть-чуть постоит, температура более-менее разойдется, yeah. и можно будет начать готовить. На 300 градусах жарить нельзя, блинами не наявится. Давайте попробуем опустить температуру до 250. Нужно подождать обязательно, пока весь блин раскалится. Вот с этого момента и блин начинает получаться хорошо. Потому что если при первом нагреве пытаться выпекать, тогда да, в центральной части раскаляется быстрее, больше. До краев температура должна дойти. А вот когда она прокалится хорошенько, тогда и блины получаются отличные. Тонкость. Неплохо. Все. Третий блин у нас готовый, быстро, 250 градусов, отличная температура. Ну, в общем-то, готовьте на здоровье. Ну, Технология да. есть. Владимир, спасибо за мастер-класс, спасибо большое за инструктаж. Пользуйтесь техникой правильно. Спасибо за внимание.